Ich habe, meine Damen und Herren, gestern bei der Eröffnung der Messe zum Ausdruck gebracht, wie sehr mir Уважаемые дамы и господа, я вчера, уже открывая Ганноверскую ярмарку, говорил о том, насколько мне важно стратегическое партнерство с Россией. И я это осознанно говорю на канун 60-летия окончания Второй мировой войны, войны, которая принесла столько беды, столько нужды и столько смерти народу, Советского Союза, России, но и, конечно, народу Германии и всем народам Европы. Мы очень, чтобы, мы очень заинтересованы, чтобы дальше укрепить наше сотрудничество в разных областях, об, отраслях, то есть в экономике, в культуре и, конечно, относительно наших первоклассных политических отношений. Но, конечно же, вы можете быть уверены, что здесь в первую очередь имеется в виду на Коноверской ярмарке первоклассные экономические отношения aber natürlich auch in der erstklassigen politischen Zusammenarbeit, die wir miteinander pflegen. Dass hier auf der Messe die wirtschaftlichen Dinge im Vordergrund stehen, können Sie als selbstverständlich unterstellen. Мы, конечно, говорим не только об отношениях в области энергетики, но, естественно, и эти отношения для нас очень важны, поскольку Германия нуждается в постановлении природных ресурсов из России, поскольку в других областях, в других регионах, где существует напряженная ситуация, наблюдаются трудности с постановлением природных ресурсов. И поэтому мы говорим и об этих отношениях. Но у нас, конечно, исторически новый этап в этих отношениях, поскольку сегодня мы уже, я, я уже отметил, говорим о том, что германское, германское предприятие может участвовать в добыче природного газа в России, то есть совместно с «Газпромом». И для меня это особенно важно. Но, конечно же, мы не только говорим о области энергетики, но и о других областях например, авиатехника, сельское хозяйство, торговля. И я надеюсь, что мы, можем, что мы сможем развить эти отношения на пользу наших обеих сторон, наших обеих стран. И не только в двустороннем плане, но и в отношениях Европейского Союза и России. И я думаю, что мы значительно продвинемся, продвинемся вперед во время саммита между Россией и странами Европейского Союза, который состоится 10 мая. Äh, äh, Уважаемый господин федеральный канцлер, дамы и господа, повестка сегодняшней российско германской встречи имеет, конечно, главным образом экономический характер. И, конечно, мы очень рады, что у нас есть возможность здесь, в центре деловой жизни не только Германии, но и всего мира, ярмарка работает уже десятилетия, представить возможности России в различных областях. В ходе состоявшихся переговоров речь, конечно, прежде всего шла об увеличении объемов взаимных инвестиций, углублении производственной кооперации в самых различных областях, в том числе и в науке, в высокотехнологичных сферах. Немало-много обещающих проектов мы видим в топливо-энергетической сфере, в машиностроении в области инноваций и связи. Я хочу отметить, что сегодняшние договоренности показывают, насколько важно сотрудничество как для Германии, так и для России. Не буду сейчас повторять известные цифры наших товарооборотов и рост товарооборота за последние годы. Обращу внимание только на некоторые договоренности. Чтобы люди и в Германии, и в России поняли, что речь идет о совершенно конкретных вещах, имеющих значение в сегодняшней и в завтрашней жизни наших народов. Договор между, между нашим акционерным обществом «Железные дороги», «Российские железные дороги» и фирмой «Сименс» рассчитан до 2015 года. Российская сторона намерена вложить в этот проект около полутора миллиардов евро. Что это значит, для всех понятно. До 2015 года будут загружены немецкие предприятия нашими заказами. Это означает сохранение рабочих мест, сохранение и развитие уровня производства. Для России это означает с ее огромными территориями получение новых технологий, развитие транспортной инфраструктуры. В области энергетики мы сегодня с вами являемся свидетелями очень важных договоренностей. Это не рядовое событие, которое свидетелями которого мы являемся сегодня, договоренности между Газпромом и немецким концерном БАСФ. По сути, это э, переход к новому качеству сотрудничества, обмен очень важными активами. Это шаг к взаимопроникновению экономик в важнейшей отрасли в области энергетики. Российская страна впервые в своей практике пошла на то, чтобы допустить иностранного производителя к производству газа в Российской Федерации. Но за это Газпром получает не деньги, а соответствующие активы у своих германских партнеров. 49% в трубе, то есть в транспортной системе, которая находится на территории Германии, получит возможность участвовать в распределении газа. И партнеры договорились о том, что вместе будут работать над разработками на территории третьих стран, в том числе в Северном море. Это стабилизирует энергетическую ситуацию и в Европе, и в мире, безусловно. Или взять другую, гораздо более скромную договоренность, но очень знаковую, на мой взгляд, между внешторгбанком России и Deutsche Bank. Потому что речь идет о финансировании немецким банком российского экспорта, в том числе и не только в Германии, но и в третьи страны. Это тоже, на мой взгляд, абсолютно знаковое явление в нашем сотрудничестве. Немецкие финансовые учреждения занимаются поддержкой российского экспорта. Мы обсудили, как реализуются решения, принятые по итогам межгосконсультаций в Гамбурге в 20-21 декабря 2004 года. И, как вы видели, мы сегодня подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве в области образования, научных исследований и инноваций. То есть мы с канцлером лично занимаемся самыми важными делами. И среди обсуждавшихся тем была, конечно, тема взаимодействия России и ЕС. Германия – один из локомотивов европейской интеграции, и мы признательны ей за твердую приверженность к курсу на сближение России с Евросоюзом. Сегодня Международный день освобождения узников в концлагерей, и мы с господином федеральным канцлером отдадим дань памяти жертвам Второй мировой войны. Мы искренне благодарны немецкому народу, немецким властям, общественным организациям Германии за бережные отношения к памяти за достойное содержание захоронений воинов Красной армии на немецкой земле. В заключение хочу поблагодарить всех немецких коллег и господина федерального канцлера за прекрасную организацию работы, за теплый и очень радушный прием.